Всем привет, вы на канале Соплей. Сегодня мы играем в на сложности Кошмар. Пармим, продолжаем денежку, чтобы на безумцы все слить. Итак, у нас дело номер 106, Томас Харрис. Сбежать от призрака, пока он охотится за вами. Спугнуть, пока он преследует. И рассудка 25%. В целом, все выполнимо. Мы берем сразу наши... Наши вещи на поимку призрака. У нас идет снег. Заходим в дом, берем сразу ключики. Не забываем, что призрак нас слышит. Проверяем, у нас шкатулочка сразу же. Замечательная. А, вижу кость, кажется. Да, кость лежит. Нычки у нас отлично. В гараже нычка есть. Это хорошо. Если, конечно, у нас призрак не подвальный. Так, мы включим свет. Пока никаких взаимодействий я не слышу. Угу. Нет, вообще тишина какая-то. О, нет, нет, нет. И ты здесь потрогал дверь, я слышал. Стоп. Стоп. Я прям четко слышал, что он потрогал. А, вот эту потрогал. Слышу, здесь буянит. Так, ну, в принципе, еще одна нычка у нас есть в детской. А, я предполагаю, что это какой-то коридорный призрак. А, давайте мы пока все скинем, но отпечатки он нам не дал. Бежим быстренько в машину. Наверное возьмем термометр Чтобы понять точно какая комната Термометр, рацию и видеокамеру Сейчас камеру мы просто кинем И попробуем по термометру найти его комнату Я думаю что это коридорный призрак Именно где-то здесь он будет На улице зима Наверное того что еще дверь открыта Холодно Ладно, такого, конечно, невозможно. Вот, точнее, не может быть. Так, ну здесь у нас что-то уже меняется немножко. Что-то детское? Нет, не детское. Коридор. Какую дверь потрогал? ой ой ой ой ой ой ой ой, -ой. Так, скорее всего, это туалет. И он очень неплохо все швыряет здесь. Ну, следов у нас нету пока что. Мы все-таки проверим мы туалет. Но очень сильно все швыряет. Я думаю, что здесь коридор этот. Или здесь? Где ты вообще находишься? Мужик. О, ну минус Так, отлично, комнату мы, похоже, нашли Дверь, он не хочет нам давать улику ЕМП ЕМП 5, отлично Одна улика у нас есть Берем камеру, проверяем на призрачный огонек Хорошо, что это не мимик Призрачного огонька мы не наблюдаем Ты молодой Ты молодой ты старый? Ты где? Ты молодой? Ты старый? Ты где? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? А очень сильно мне кажется, похоже, ну что-то близнецовское, потому что, ну хотя нет, может быть, он типа из этой комнаты выходит и все просто задевает. Кинем ему волокнотик, кинем ему вот эту штуку и кинем ему все-таки крест. Так знать на всякий случай. А тут какой нибудь раннюю охоту сейчас начнет. И все. И потом что нам делать? Денежку терять. Так, все, мы уже поверили, что у тебя MP5. Вот тебе крест. Вот тебе зеленочка. Нет, зеленочку поставим сюда. Ага. А что у нас по MP5? У кого? Дух, мираж, джин, тень, они. Ага, очень много, но. Следов у нас нету. Может ли это быть абаки? Не знаю. Где-то выключил свет. Так, мы кинем сюда фонарик. И включим в детский свет. Чтобы, если что, мы побежали туда. А сейчас мы пойдем, пойдем, наверное, посмотрим из машины на призрачный огонек. Ой, на призрачный огонек. На лазерную проекцию. Но он себя не показывает. А баки мы, наверное, сможем определить. Только, я не знаю, когда он будет проявлять себя как-то. А, давайте посмотрим на призрачный огонек. Может быть, я не сильно удачно поставил ее, но в целом... В целом все видно. О, нифига себе, пробежал как. Призрачный огонек. Ой, огонек. Лазерный проектор. Мираж, они, горю, радио. Радио на электроприборы. Радио мы сможем вычислить, кстати. А, рассудок мы сейчас понизим. Сейчас мы тогда сделаем проверочку на миражика. И сразу пофоткаем все. проверочку на миражика. Горе. Э, ну, мы сейчас попробуем, конечно, увидеть живое это все дело. Если... Есть... Ой, ой, где фотик? Я фотик что не взял? Появился дед. А он не наступает, кстати. Он не наступает. Ладно, поня... Не, сур, наступает. Я пошутил. Еще как наступает. Раз, два. А ты куда побежал? И туда, и обратно. Не забыть сфотографировать кость, не забыть сфотографировать э -э шкатулку. Есть предположение, что это горе, такое, знаете, небольшое. А Но ну мы сейчас охоту вызовем просто и все, и посмотрим. Мы сиденье здесь поставим. Да нет, даже можно в гараже, наверное, поставить. Так, ладно, подожди, пока, пока не ходи. Так, он, он же, вот тут я вот не фоткал, да? И осталась на фоточка на кость. Ой, темно, страшно. Можно свет, пожалуйста? Чпоник, не готова. А, у меня был свет. Так, ладно, фотографии мы все потратили. Осталось нам а, понизить рассудок. А, это не мираж. Мы, кстати, можем вычеркнуть. Миражика. А, горё. Ну, давайте, вот так попробуем. Блин, а кто это был? А он сейчас охоту оттуда начнет. О, господи, нет, я пойду за благовонией схожу. А все, мне уже не нужна, она. Пойду схожу за благовонием, потому что дел, дело такое, знаете. У меня тем более задания все еще. Сбежать, спугнуть, рассудок Но рассудок хорошо, мы понизим Давайте мы еще один крест кинем Потому что мы сбежать, мы сбежим от шкатулки Я еще хочу крест кинуть куда-нибудь в коридорчик Как-то очень странно взаимодействует Это, это не охота Господи можно свет пожалуйста очень начинает сильно меня кошмарить. я вообще-то хотел посмотреть он комнату сменил он комнату сменил похоже это не горю у нас комнату не меняет а может быть он и не сменил комнату Похоже, нет, он сменил комнату. Это не горе получается у нас. Либо они, либо райдзю. Но здесь мы сейчас, наш, так скажем, у призраков. Блять, какого хера? Так, я сейчас очень сильно боюсь шкатулку заводить на самом деле. Тот же самый дед получается у нас. Так, ну... Это не Райдзю, ну что у нас, Соня остается только? Шаги обычные были, он не ускорялся. Комнату поменял. Да, давайте, Соня, поедем домой. Ну, сейчас посмотрю задание. Достичь рассудка 25%. Ну, давайте. Может быть, мы сейчас еще попробуем охоту застать. Точнее, не охоту, а это. Точнее, нет охота. Крест сгорел, значит он здесь. Но получается, что у нас мне будет здесь охота бы. Вот здесь бы мне охоту послушать, чтобы он здесь походил. Потому что оборудки тут немного. Самый дед. Так, давайте подождем. Я не знаю. но можно, конечно, крест убрать, но я очень сильно боюсь его в руки брать. А если он сюда охоту начнет? Бля, у вот тебя боюсь, что у нас сюда охоту начнет. Ждем. Рассудок у нас понизился. По идее, он должен начать охоту. Ой-ой-ой, как страшно! Хочется зайти посмотреть крест, но и страшно. Блять, Может, все-таки горю? Может, он комнату не менял? Есть такая идея? короче um... нет это, это не может быть охоты как быстро не может быть извините а -а -а -а -а -а -а. что что что я хотел сделать Шела, я хочу уйти, я поставлю что -то они все-таки. То есть, типа, он быстро же не ходит, он поменял комнату. Быстро не ходит, не мираж, значит они Все, ладно, поедем домой. О, я, я между Они. Ой, между горю и Они сомневаюсь. А, блин, даже камера Ладно, все, в принципе, я думаю, что Они. Мы это поставили. Посмотрим сейчас, кто это. Фотографии у нас все идеальные. Расследование идеальное. Поэтому, если это не он, то только Горю. Горю, Ну, блин, ну как так-то? Он же охоту не начинал. Очень странно. Ну, ладно. В целом... В целом нормально. Потому что я подумал, что он комнату поменял. То, что он был там и в коридоре. Ну как, как он вообще, может быть, это туалет был? Ладно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментарии, буду всем рад. А, всем спасибо, всем пока.